Говорит Татьяна Неченко, канал «Кризис как подарок» и это серия про нарцисса. И сегодня в этом видео я расскажу о нарциссах-иностранцах. Я получила недавно письмо от русской девушки Алины, которая вышла замуж в Саудовскую Аравию, в мусульманскую страну и попала в настоящее домашнее рабство к своему мужу-нарциссу. Все начиналось так красиво, как в мультфильме про Аладдина. А сейчас она думает, как же ей сбежать. 8 месяцев прошло. Вот что она пишет. Здравствуйте, я столкнулась с самым настоящим нарциссическим расстройством у мужа. Я посмотрела все ваши видео, нашла все симптомы. У него агрессия постоянная, неважно какая причина. То ли не улыбнулась я, то ли задала вопрос неправильно. Дошло до того, что начались просто постоянные ссоры и драки. Причем если раньше я могла ему дать отпор, то сейчас я боюсь, что у меня покалечит. Приступы гнева начали появляться на ровном месте. То он орет, то он бьет. И вот как это отразилось, вот такое замужество, счастливое, на ее здоровье. Мне 21 год, детей нет, слава Богу, что нет детей. Но здоровье просто убито, проблемы и с зубами, и мигрень, и почки, и сердце, и спина. Мне даже показалось, что я схожу с ума. Очень часто такое бывает у жертв носиться. Было время, что я не вставала с кровати. По поводу моего здоровья ему все равно, никакого сочувствия. Я прошу повести к врачу, а он говорит, я выдумываю все, и вообще мне это не нужно. То есть вот эта проекция, он сам выдумывает, он проецирует это на нее и приписывает ей эти качества. А с другой стороны, это отсутствие эмпатии, никакого сочувствия. Деньги есть, но на мне экономия идет полным ходом. Моя красота, мое здоровье, моя психика его не заботит. И в этих унижениях и нечеловеческих избиениях я начала болеть по полной. Он выкачивает из меня все силы. Даже эмоциональная травма, эмоциональное вот такое насилие может вызвать симптомы физические, не говоря уже о физическом насилии. Вот что она пишет о нем? Какой он по характеру. С друзьями у него постоянные ссоры. Он говорит, что они его не поймут. Он думает, что только избранные люди его поймут. И вот это типичный тоже симптом нарциссизма, потому что они думают, что они такие грандиозные и требуют уникального отношения, исключительного отношения, потому что они настолько уникальны сами, оригинальные. Она говорит, у меня были подозрения, что у него скрытая форма шизофрении, потому что он буйный и опасный. Но сейчас, послушав эти все видео, прочитав, она поняла, что это нарцисс. Но почему это не шизофрения? Потому что у шизофреников есть такие два главных симптома. Это мания и галлюцинация. Вот здесь она об этом не пишет, и поэтому здесь вряд ли это шизофрения. К сожалению, пока не начала читать и смотреть видео на эту тему, не верила, но сейчас вижу, что все факты налицо. Еще такая характеристика, он до сих пор не работает. Нам присылает деньги его отец, причем отговорки разные, почему он не работает. То международная обстановка, то Украина будет с Европой, то работа не подходит. Всегда какие-то отговорки находятся. Или он начинает мечтать и говорит что скоро откроет бизнес, и все будет в шоколаде. Да, но все слова. А вот Отсутствие работы – это, скорее всего, результат того, что он знает, что никакого шоколада не будет, а опозориться он боится. У него же никакого образования, он такой по интеллекту не развит, и поэтому, конечно, он знает, что результата особого не будет, и ему светит только какая-то низкооплачиваемая простая работа. Ну и также у него привычка эксплуатировать, использовать людей. В данном случае он эксплуатирует отца, тянет из него деньги, сидит на его шее, еще и свою жену повесил на его шею. Нарцисс ведь паразит, он считает, что все ему кругом все должны. Обещания и планы меняются быстро, обещания никаких не сдерживает. Хотя я как пообещала, что надену платок и стану мусульманкой, так и сделала. А он же ничего не выполняет. Хотя то, что надела платок, ужасно жалею. Ну, почему они не сдерживают обещания? Потому что у них то ведро, то корона на голове. Когда корона, они обещают. но ну, еще обещание – это способ зацепить жертву, чтобы потом качать из нее энергию. А потом, когда ведро, когда они упали, то тут, конечно, ни до каких обещаний. Ну, и в принципе, это же обман, они постоянно обманывают и он делает вид хорошего мужа, он прикидывается хорошим мужем, но я-то знаю, что это игра, он показывает всем друзьям, родственникам, как он о ней заботится, на самом деле все не так. Кстати, при друзьях и родственниках он просто душа компании, шутит, говорит со всеми, вызывает восхищение. Но мы знаем, что у нарцисса два лица, одно для близких, которые приняли решение быть с ним, и которые он знает, никуда от него не денутся. И другое лицо для окружающих, которых он хочет поразить и вызвать восхищение. То есть из близких он тянет энергию страдания, потому что очень трудно восхищаться при таком плохом обращении. А из окружающих он тянет энергию восхищения. И вот таким образом он получает и заполняет свою пустоту. Кстати, отец сказал ему так, «Не бей ее, она же русская, она может ответить». Отец сам 40 лет бил жену, это было нормально, видимо, это так в культуре принято. А тот сказал, «Не бей, она может ответить или она может пожаловаться». И он как-то стих, то есть вот страх присутствует, страх того, что кто-то узнает, что они позорятся. Вот если это присутствует, то это вот тоже нарциссический такой прием, э, нарциссический симптом. Критика, как он относится к критике? И он воспринимает ее в штыки, даже готов разорвать отношения, и неважно, важно, это его дядя, мать или друг. Мать, кстати, пытается любыми способами от него избавиться, так и говорит, устала от него, он трудный ребенок, тяжелый ребенок, и всегда был таким. Но это вот тоже сигнал того, что, скорее всего, это наследственное, и он, возможно, перенял это от отца, такой нарциссизм. Практически все время мать говорит по телефону, а жила с ними три месяца, чтобы проверить ее, чтобы убедиться, какая она, но потом съехала. А какое у него развитие? Она пишет, развитие ноль. Только тут поняла, насколько он ниже меня по интеллекту. Закончил только 8 классов средней школы. Никаких хобби, никаких интересов, кроме как сидеть и смотреть видео про войну с интернета. Но меня постоянно опускает, как жену, как хозяйку. вообще говорит, что ты такая больная? Ну вот это тоже типичный прием нарцисс, нарцисса. Сделать больной, или вот вызвать этот симптом, или вызвать эту реакцию, а потом обвинить за эту же реакцию. То есть вот он ее сделал такой больной при помощи насилия, а теперь еще и обвиняет за то, что она больная. И знаете, она пишет довольно таки больно осознавать, что любящий человек делает такие поступки и унижает. Но надо понимать, что нарцисс никакой не любящий человек и никогда не любил, но только надо вот энергию, а любить он просто, в принципе, не умеет, это ему не дано. Вот И почему он ее опускает, при том, что он там сам никакой, да, а он ее опускает? Это унижение или закашивание. Это все симптом нарциссизма и зависти к ее успеху, к ее интеллекту, к ее образованию. Ему надо ее унизить и опустить, чтобы почувствовать себя выше, чтобы казаться, что он выше ее. И вот почему это не психопатия? Тут надо различать психопатию и нарциссизм. Хотя многие симптомы у этих двух расстройств личности совпадают. И у того и у другого такой грандиозный образ, ощущение, что он такой важный, значимый. Отсутствие эмпатии и манипуляции. Но вот различие в том, что у психопатов нет страха и нет никакого стыда. А это есть у нарциссов. То есть с психопатами лучше не шутить и не запугивать. Потому что в ситуации страха у них даже вот эта амигдала не реагирует. Это показали исследования. На нейрологическом уровне у них нет там никакой реакции. Их не запугаешь. Им и пара-барабану, что и кто о них думает. А вот для нарцисса это важно. И нарциссов можно запугать, потому что им надо сохранить свой образ. И можно ими такими, таким образом управлять. Но вот здесь я, конечно, не могу так дистантно поставить диагноз. Но на всякий случай лучше, конечно, бежать и даже не думать о том, чтобы его как-то держать под контролем. И Алина сейчас, она мне пишет, она задумала побег, она уже перевозит вещи, это очень важно перевести в секрете от него, потому что самый тяжелый момент домашнего домашнем наступает тогда, когда вы хотите покинуть насильника. Он может начать быть агрессивным, он может даже что-то сделать вообще неадекватно, Или начнет, например, убеждать и уговаривать, и вы можете дрогнуть. То есть вот она готовит побег в секрете от него, переводит вещи, сделала копии документов, это очень важно, и сейчас старается купить билет и усыпляет его бдительность. Так что я желаю Алине успеха в этом, вернуться на родину и начать новую счастливую жизнь. Обязательно надо восстановиться после этого, чтобы убрать все последствия. Если вам поста понравилось это видео, поставьте лайк, пишите вопросы, комментарии, задавайте вопросы, свои истории пишите. Подписывайтесь на мой канал «Кризис как подарок», на мою бесплатную рассылку. Вы будете получать приглашения на мои мероприятия и какие-то статьи. Дружите со мной в социальных сетях. На этом я заканчиваю. С вами была Татьяна Диченко.